очень часто, если вы занимаетесь медитацией, то занимайтесь медитациями с открытыми и закрытыми глазами все равно, ощущая чувство радости ощущает чувство радости от того что вы живете в миру ощущает чувство радости от того что рядом с вами кто-то живет ощущает чувство радости от того что вы просто живете это и это есть самая главная медитация которая может изменить человека ощущает чувство радости мы изменим всю планету земля Ощущая чувство радости мы изменим этот мир любовь это не любовь это инструмент а 100 как бы последнее, это чувство радости. Любовь должна привести к радости. Будете ощущать радость, видя другого человека, у человека появится любовь по отношению к вам, и к вам потечет любовь. А куда течет любовь, туда текут и деньги. Радость является при этом самым важным компонентом во всей эзотерической доктрине.